В связи с проведением ремонта пути на участке Карабалта 20 апреля отменяются из обращения пригородные поезда под номерами 60-59, 6060 и 6061, 6062. Сообщением Бишке Карабалта. Как сообщили в Кыргызстами мирджулу начиная с 21 апреля, указанные поезда возобновят курсирование с действующим расписанием и периодичностью. В ближайшее время все научные библиотеки вузов перейдут на новую электронную базу «Ирбис». Благодаря новой системе у студентов и самих сотрудников библиотек появится уникальная возможность ознакомиться с электронным каталогом книг и документами. В столице состоялось мероприятие библиотеки в условиях цифровой трансформации с участием руководителей научных библиотек вузов и экспертов из России. О цифровизации научных библиотек университетов расскажет наш корреспондент Айзада Мактебек-Кызы. Джанглбек учится в национальном университете на первом курсе на факультете управления бизнеса. Парень обожает читать книги, уделяет особое внимание своему саморазвитию и образованию. Он ходит в вузовскую библиотеку не только во время сессии модулей, но и в свободное время. «Я хожу в библиотеку очень часто. По моему мнению, не обязательно приходить сюда только во время экзаменов. Чтение книги для меня – это удовольствие и обычное дело. Но мне хотелось бы иногда и сидя дома читать те или иные книги, которые у нас идут по программе в университете». В общем, в библиотеке Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагина насчитывается около миллиона книг разных жанров, и у студентов пока нет возможности ознакомиться со всеми изданиями в электронном формате. Сегодня в столице состоялось мероприятие, на котором представители Отечественной ассоциации электронных библиотек заключили договор с Абнит, Российской международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий, благодаря которой у всех научных библиотек университетов появится ряд уникальных. Ирбис – это интегрированная российская библиотечная информационная система, на базе которой все библиотеки и не только библиотеки, но и другие организации, такие как архивы, музеи да, и другие заинтересованные организации, они могут проводить на базе своей организации это комплектование, электронный каталог создавать, формировать другие электронные базы данных, вести читательский поиск и так далее. То есть все те процедуры, которые необходимы для любой библиотеки. Отметим, что ранее научные библиотеки вузов пользовались устаревшей версией базы Ирбис. Теперь, благодаря новой версии базы, у научных библиотек появится многофункциональная возможность. А точнее, библиотеки республики смогут разместить в интернет-пространстве свой каталог книг и документов. В России эта система уже внедрена и пользуется большой популярностью. Российские эксперты отмечают, что электронные версии книг всесторонне поддерживают студента для получения качественных результатов. Существует даже такой, так сказать, термин «вузовская наука» да, и электронно-библиотечная система, в частности мы, мы проводим в России федеральный национальный конкурс «Бефёст» уже 4 года, который позволяет молодым ученым и студентам Обратить внимание на свои научные достижения, сделать первый шаг в науку, мы поддерживаем и развиваем ее на базе выпускных квалификационных работ. Как признаются сами студенты, ходить в библиотеки может не каждый по разным причинам и обстоятельствам. А когда у тебя под рукой целая библиотека, это упрощает все во много раз. Представители Министерства образования нашей страны трудятся над тем, чтобы каждый ученик еще со школьных лет имел возможность читать книги, не выходя из дома. Естественно, есть у нас и специальные такие э, сайты, где мы помещаем учебники, э, художественную литературу. Именно э, то, э, над чем должны работать библиотекари, наши классные руководители, родители и дети. Mm -hmm. То есть мы, э, с, совместно работая э, с, с международной организацией «Юсаид», э, именно в проекте вот «Время читаем вместе», «Время читать», э, наши учителя начальной школы э, – во-первых, прошли курсы повышения квалификации. Таким образом, это будет первый шаг к переходу отечественных библиотек в цифровое пространство, а у студентов и сотрудников библиотек появятся огромные возможности. Отметим, что все эти работы выполняются в рамках объявленного президентом 2019 -го годом развития регионов и цифровизации. Айзада Махтыбек, КЗ, Бегзат Машапов, ЛТР-Бишкек. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся ровно в 15.00. До встречи.